SCP-3000 Ананта Шеша. Согласно приказу Совета Смотрителей, приведенный ниже документ описывает опасность восприятия класса 8 и по этой причине засекречен по форме 5-3000. Несанкционированный доступ запрещен. Особые условия содержания. Акватория, в которой содержится SCP-3000, на данный момент участок Бенгальского залива площадью в 300 квадратных километров, должна постоянно патрулироваться судами фонда. Проведение сторонними лицами глубоководных исследований или водолазных работ в указанной области категорически запрещено. Лица, в отношении которых есть свидетельство контакта с SCP-3000, подлежат задержанию. Помещению на карантин и последующей обработке в зоне 151. Субъекты, подвергшиеся воздействию аномальных свойств, остаются на содержании пожизненно. Подводная лодка фонда «Эрмита» — итальянский язык «Отшельник» постоянно отслеживает местонахождение передней части СП-3000, которая на данный момент находится в подводном конусе выноса реки Ганг, примерно на 700 метров ниже уровня воды в Бенгальском заливе. Также на ПЛФ и Эрмита возложено исполнение протокола АДЗАК. По этой причине подбор персонала для работы на судне ведется с учетом особенностей протокола. Полное описание протокола АДЗАК приведено в приложении 3000.2. На сегодняшний день не существует известных средств против в воздействии SCP-3000. По этой причине пораженных субъектов следует задерживать и помещать на карантин до дальнейшего освидетельствования. Составу по Фейл Эрмита запрещено покидать судно для каких-либо целей. Отличный ход исполнения протокола от ЗАГ. Субъектов, покинувших судно без соответствующего допуска, следует считать безвозвратно выбывшими. Взаимодействие с SCP-3000 без соответствующего разрешения категорически запрещено описание. SCP-3000 – это гигантский водный змееподобный организм, внешне похожий на гигантскую мурену. Полную длину тела SCP-3000 не представляется возможным определить, но согласно известным гипотезам она составляет от 600 до 900 километров. Диаметр головы составляет порядка 2,5 метров, а тело в области некоторых сегментов достигает 10 метров. Как правило, SCP-3000 не склонен к перемещению и совершает движение только в качестве реакции на определенные раздражители, либо во время питания. Большая часть тела объекта находится внутри конуса выноса ганга, в частности в некоторых каньонах этой области и крайне редко совершает какие-либо движения. SCP-3000 плотояден и, несмотря на малоподвижный образ жизни, способен быстро перемещаться, чтобы схватить жертву. Несмотря на размеры тела объекта, согласно действующей гипотезе, SCP-3000 не нуждается в питании для поддержания жизнедеятельности. По этой причине внутренняя биология SCP-3000 также считается аномальной. Во время поглощения пищи из шкуры SCP-3000 выделяется тонкий слой вязкого темно-серого вещества. Далее, Y909, смотрите приложение 3000.2 ниже. Однако конечный результат процесса пищеварения на сегодняшний день неизвестен. SCP-3000 представляет собой опасность восприятия класса 8. Непосредственное наблюдение объекта может привести к значительным умственным изменениям у наблюдателя. Субъекты, наблюдающие SCP-3000, либо находящиеся на неустановленном расстоянии от объекта, испытывают необъяснимые главные боли, паранойю, общее чувство страха и паники, а также потерю или изменение. Изменения Памяти. Ниже приведена выдержка из архива Зоны 151 за авторством доктора Юджина Гетса, в которой описывается обнаружение SCP-3000 и сопутствовавшие этому ощущения что наше первое ночное погружение всей команде было не по себе. Не берусь рассуждать, боязнь ли неизведанного грядущего открытия тому причины, или нечто более зловещее. По мере того, как лодка погружалась, Уильямс начал обильно потеть. На вопросы об этом он не мог ответить и только говорил, что ему кажется, что он что-то упускает, но не может понять, что именно. Чем глубже уходила лодка, тем беспорядочный вел себя Уильямс. Однажды он даже назвал меня Дарлин и выразил непонимание того, какие задачи он должен был, выполнять. Другие члены команды выражали схожие ощущения, но Уильямсу пришлось тяжелее всех. Его уровень миметической устойчивости был ниже, чем у всех остальных, но он был биологом, а не миметологом. Столкнувшись с существом напрямую, он заскулил. Ему пришлось вести успокоительное. Помню, как он снова и снова бормотал слово «нет», будто что-то отрицая. Когда мы приблизились к голове существа, он вскоре умолк, и мне показалось, что в его взгляде пропало что-то, бывшее там всегда. В последний Погружение, он почти перестал даже моргать. Примерно в 9.40 мы зафиксировали первый визуальный контакт с головой существа. Тревожность повисла в воздухе. Несколько других членов команды жаловались на муть в голове и переспрашивали, какие задачи им были поручены. Капитан Риттер, мужчина с большой буквы, списал все это на азотную интоксикацию и приказал им подойти ближе к существу. Когда мы подошли на расстояние в 50 метров, существо неторопливо повернулось и взглянул на нас. Даже сейчас, вспоминая, как свивались Кольца этой твари во тьме Я слышу, как Уильям слает, словно обезумевший пес В кормовом отсеке Как и бьется, крича, что видит его у себя в голове Перкинс и Харрисон попытались удержать его Но он вырвался и бился лицом о стекло иллюминатора. Удары были такой силы, что внутренний слой стекла потрескался. Оставаться с таким иллюминатором было слишком опасно, и мы начали подъем. Мы попытались оказать Уильямсу медицинскую помощь, но его состояние было уже необратимым. Он фарш разбил свое лицо об иллюминатор, но, несмотря на травмы, произнес еще несколько слов на смертном одре. Никто не записал их, никому тогда это не пришло в голову, но я хорошо помню эти слова. Он сказал «Ничего нет, ничего». Ничего. Через несколько часов, когда мы достигли поверхности, Уильямс был уже мертв. Тогда я не придал особого значения его словам. Просто бред человека, сошедшего с ума от глубины. Так мне казалось. Тогда я еще не знал. Но даже сейчас я вижу глаза этого существа. Вижу, как оно висит в этой темноте, освещенное светом, идущим непонятно откуда. И я испытываю тот же навязчивый страх, который испытывал той ночью на борту под подлодки Уильямс, ошеломленный бездной, из которой выползла эта тварь. Обнаружение. SCP-3000 был обнаружен в 1971 году, когда два рыболовецких судна из Бангладеш с 15 рыбаками на борту пропали. Без вести Вскоре после того, как их отнесло к берегу Индии. Поскольку Бангладеш была в то время очень молодой страной и подвергалась значительному политическому давлению со стороны Пакистана, инцидент привлек пристальное внимание прессы, ввиду того, что пропажа судов могла оказаться результатом иностранной агрессии. Боевая охрана не смогла обнаружить суда. Что только подогрело истерию в прессе Исследователи фонда, расквартированные в Калькуте, ныне Калката Провели параллели между этим исчезновением и похожим инцидентом Произошедшим двумя годами ранее Тщательная поисковая операция с применением счетчиков Мариот Пашлер Позволила обнаружить оба судна А также ранее неизвестную массу в глубине Бенгальского залива Дальнейшее исследование силами водолазов фонда привело к обнаружению SCP-3000 Акватория была в спешном порядке взята под охрану Актуальные условия содержания были введены в апреле 1972 года. Протокол от ЗАГ был принят в октябре 1998 года. Приложение 3000.1 Протокол первого контакта. Примечание. Приведенный ниже текст расшифровка записи переговоров глубоководных водолазов при первом контакте с SCP-3000. До этого случая ни один водолаз фонда не приближался к SCP-3000 ближе, чем на 300 метров. Водолазам была поставлена задача осмотреть существо и установить источник густой серой жидкости, колеблющейся возле головы существа. Водолазная группа состояла из трех членов МОК Орион-9 Зимородки, во главе с Один. 9 Альфа. Выход осуществлялся через шлюзовую камеру на подводной лодке фонда Ставринский. Все водолазы были оснащены глубоководными скафандрами и главными фонарями переднего света. Также к О-9 Альфа был прицеплен страховочный фал, который ранее разветвлялся к Браво и Фокстрот. Начало протокола Альфа. Ладно, база, мы в шлюзовой камере готовы выходить. База вас понял, начинайте перекличку Альфа Орион-9, альфа, проверка Браво Орион-9, браво, проверка База Итак, бойцы, мы находимся примерно в 500 метрах над головой существа Проверьте фалы, хорошо ли прикреплены Нам не надо, чтобы кто-то из вас там оторвался Браво Как там сегодня видимость база? База, ждите Около 3 метров Браво Почему ближе не подходим? База. Размеры этого существа сложно оценить, а в некоторых местах оно нахлестывается само на себя. Нельзя подходить слишком близко. Там многовато его тело. Существо не двигалось уже порядка трех недель. Фокстрот. Вообще? База. Так точно. Оно колеблется вместе с течениями. Помимо этого ничего. Если бы не движение головы, которое заметили в первое погружение на подлодке, мы бы сейчас не знали живое оно вообще или нет. Фокстрот. Приятно слышать. Альфа. Ладно, фалы держатся хорошо, пускайте воду. База. Вас понял, подтверждаю. Слышен звук, наполняющий шлюзовую камеру воды. Несколько минут не слышно никаких других звуков. За какое-то время звук текущей воды стихает. Альфа, вы оба в норме. Браво, я в норме. Факстрот, дубак. Альфа. Надеюсь, этот выход ненадолго. Включайте фонари, бойцы, выходим. Водолазная группа покидает шлюзовую камеру. С низким механическим гулом шлюзовая камера закрывается. Слышен приглушенный щелчок. Затем ПЛФ Ставринский включает кормовые прожекторы. Факстрот. Эй, Альфа, я это. Может не вовремя спросил, но я не помню, как включить фонари. Альфа, у тебя фонарь работает, Факстрот. Факстрот. Она что? Как ты меня назвал? Альфа. По твоему позывному, Малхони. Фокстрот. Браво. Командир, Фокстрот, это я. Альфа. Постой, это ты о чем сейчас? Фокстрот. Я не понимаю, что значит позывной. Альфа. Да блин, кличка твоя, Браво. Про что то Браво. А кто Браво? Альфа. Я. Ой, блин, погоди. Что-то я хотел сказать, Барри. Предположительно, У-9 Альфа обращается к бывшему офицеру системы командования, управления и связи Барри Хьюзо, умершему за два года до описываемых событий. «Ты меня слышишь, База?» «Ждите, База слушает, Альфа». «Вот, тут у нас проблема. Не знаю кто, похоже мы запутались в позывных. А мне самому и не ясно, куда мы направляемся, Фокстрот» где мы вообще?» «Браво!» «Господи, да ты, парни, вы это уловили?» «У меня голова будто дико разболелась, как иголками в мозг тыкают, вроде база». «Водолазная группа, примите к сведению, на вас может быть оказано негативное когнитивное воздействие. Продвигайтесь вперед, мы сообщим вам информацию по мере получения». «Альфа, вас понял, база, сообщаю, у Фокстрота жуткая главная боль. По-моему, мы идем в верном направлении, тут ничего не видно». База. От вас до главы существа примерно 150 метров, Альфа. Вскоре у вас должен быть визуальный контакт. Браво. База, я ничего не вижу, где мы? Альфа. Где мы? База. Почти у цели. Альфа. Вудолазная группа. Внимание, судя по показаниям радара, существо движется. Альфа. Я... Барри. Ничего не вижу под ногами. Что нам нужно искать? Фокстрот. Только... Только тьма. Больше ничего не вижу. Студенный ветер нагоняет вонь толкает меня к границе, которые я не вижу. Альфа. Заткнись, заткнись. База. Браво неадекватен. Запрашиваю немедленное прекращение задания. Браво. Секундочку. Факстрот. На краю в пустоты, в пяде от бездны, в моем мозгу поселилась болезнь. Я знаю, нет ей исцеления. Позади меня лишь чернота и два одиноких темных глаза. Альфа, что ты несешь? База, водолазная группа. Мы немедленно вытягиваем вас обратно. Есть основания полагать, что Альфа, Барри, это ты? Как это может быть? Я же сам забрасывал землей твой. Браво, я там что-то слышу, Альфа. Фонарь! Фонарь! давай, мать твою. Фокстрот. Тишина. Только тишина. И распадается мое сознание. И только лишь... Только лишь... Только лишь... База. Водолазная группа. Что-то движется в вашу сторону. Повторяю, что-то движется в вашу сторону. Готовьтесь возвращаться на Альфа. А, жопа, ничего не вижу. Сколько еще от нас до? Браво. Да вот же он прямо здесь. Ваша мать. Вы что оба творите? Бля. Фокстрот. Только лишь угорь останется. Молчание в эфире в течение 20 секунд. База. Альфа. Молчание в эфире в течение 13 секунд. База. Альфа. Браво, Фокстрот. Кто-нибудь из вас меня слышит? Браво говорит неразборчиво. База. О, слава богу, браво. Говорите громче мне. Браво. Шипение. Молчание в эфире в течение 10 секунд. База. Что-то намоталось на страховочный фал. Мы не можем... Альфа. Его пасть открывается. Браво. Так темно здесь. Фокстрот. Где я? Что? Альфа. Барри, как это может быть? Я же сам забрасывал землей твой. Браво. Малхони, уплывай, уходи. Только тьма. Факстрот. Только. Неожиданно страховочная волна тягивается. Радиосигнал О9 Фокстрот пропадает. По двум другим радиоканалам слышны звуки напряженных усилий. База. Фокстрот. Фокстрот Альфа Браво. Отвечайте, сохраняйте спокойствие. Что у вас происходит? Браво. Он его сожрал. Черт. Нет, целиком сожрал. Он... Альфа, что ты делаешь? Альфа. Альфа? Браво. откачивай фал Альфа. Он нас затянет. Альфа, кто? а Полное молчание в эфире в течение 30 секунд. Лебедка на ПЛФ Ставринский срывается с креплений и исчезает в воде. База. Альфа, браво, прием Нас слышно? Молчание в эфире в течение 5 секунд. База. Альфа, браво, прием. Браво. Браво, на связи. Я плаваю в кромешной тьме. В муте движутся какие-то силуэты, но их не разобрать. Я отрезал свой фал. Альфа не стал. Думаю, его уже нет. Больше не вижу его фонаря. База. Вас поняли. Движемся к вам. Браво. Погодите, дайте секунду подумать. Мыслительный процесс. Во. Рядом с этой штукой он не работает. Мозг не формулирует мысли. Больно. Это как умирать. И... База. Браво, вы видите это существо? Браво. Парни, оно у меня в голове, свернулось там как змея. И есть что-то в нем едкое, я его вижу. Прямо перед собой, оно ничего не делает, оно не шевелится. Застыло на месте, разину впасть. Думаю, наелось. У него вокруг головы из кожи сочится какая-то жижа, слоем примерно на метр. Просто смотреть на нее, уже голова кругом подташнивает. Голова не работает как надо. Под половицами абортированный плод. И еще один в сто... «Стоп, это не так. Это не я. Кто это сказал?» «Надо же. Я сейчас возьму образец. Подождите». «База. Мы сейчас отправим группу, чтобы вас достать. Главное, держитесь. Браво». «Нет, этого не надо. Не нужно особое обучение, чтобы не чувствовать, что чувствую я. Иначе оно в вас проберется. «Может, и так проберется, как знать. Ощущение тут конец света, народ. Пульс у меня зашкаливает. Думаю, вот-вот помру». Просто я взял образец. Сейчас зацеплю его к буйку и отпущу, чтобы всплыл. Потом сможете забрать. Рядом с этой жижей слишком долго не стойте. Она не мозги. Она. слышно глубокое и учащенное дыхание. База, браво, браво. По-моему, я умираю. Умираю, точно умираю, вот и все. Просто хочу убраться отсюда подальше. Знаете, пришло тут в голову. Тихо смеется. Сюда никого не отправляйте здесь так темно. База, браво! В течение последующих 30 минут ПЛФ Стравинский предпринимал попытки подойти код 9 «Браво», но безрезультативно. База пыталась связаться со 9 «Браво», но речь «Браво» становилась все менее разборчивой, после чего он замолчал совсем. Радиосигнал «Браво» шел в эфир еще трое суток. Время от времени слышалось прерывистое дыхание, а затем радио перестало работать. Приложение 3000.2. Протокол АДЗАК. Предисловие. Данный протокол был разработан совместно с учеными зоны 29 и 50, а также научными сотрудниками зоны 151. Некоторые части протокола могут быть подвергнуты вымарыванием в тех участках, которые не соответствуют данному уровню секретности. От всех сотрудников зоны 151, а также от всего личного состава ПЛФ Эрмита требуется соблюдение данного протокола. Введение. С целью создания методологии работы с химическим соединением Y-909, выделяемом из CP 3000 был разработан и введен протокол 151 Холлистер-Адзак. Сведения о протоколе. Соединение Y-909, открытое покойным доктором Адамом Холлистером, является критически важным компонентом некоторых современных и экспериментальных амнезиаков. Очищенный вариант соединения входит в состав следующих амнезиаков. Класса А, Д, е, XXX, удалено. Экспериментальные соединения класса Адзак, Фостер и Элис. Внедрение Y-909 позволило достичь значимого повышения уровня стабильности и долгосрочной эффективности вышеупомянутых амнезиаков. В целом амнезиаки, в состав которых входит Y-909, распадаются на 78% медленнее стандартных аналогов при хранении в холодильной камере и на 59% медленнее стандартных аналогов при комнатной температуре. Наряду с этим у субъектов проходящих курс амнезиакотерапии с применением Y-909 существенно повысилась внушаемость и степень очистки памяти а также значительно снижаются побочные эффекты такие как тошнотар, рвота расстройства кишечника нечеткое зрение головные боли бессонница отрицательное воздействие на сердце у таких субъектов возникают значительно меньше навязчивых воспоминаний чем при обработке веществами без Y909 а в некоторых случаях с применением экспериментальных соединений навязчивые воспоминания отсутствуют полностью даже спустя 5-10 лет после обработки ввиду эффективности добавления Y909 для современных в практике применения амнезиаков в фонде необходимо постоянное включение этого соединения в амнезиаке. По причине того, что синтетический аналог Y-909 пока не удалось получить, требуется постоянный сбор Y-909 и в обозримом будущем. Данный протокол описывает метод сбора соединения с SCP-3000. Ниже приведено краткое пошаговое описание процедуры. Более подробная информация дается на полном инструктаже от ЗАГ. Оперативники МОК 20 ночной рыбки готовят субъекты к доставке, на место кормления. Одному сотруднику класса D вводится успокоительное, после чего он помещается в глубоководный скафандр. Затем субъекта прикрепляют фалом к телеуправляемому подводному аппарату ТПА. Внутри кормовой шлюзовой камеры. После этого камера заполняется водой и субъект буксируется с помощью ТПА к месту кормления. По достижению места кормления ТПА отцепляет фал и возвращается на ПЛФ Эрмита. Во время этой стадии ПЛФ Эрмита отслеживает положение SCP-3000 Меняет курс, если объект начинает двигаться в сторону от места кормления. При необходимости центр управления обеспечивает дальнейшие указания. Личный состав PLF ведет наблюдение за SCP-3000 во время кормления. При этом сотрудникам категорически запрещено покидать судно без соответствующих указаний из центра управления. Через какое-то время после полного поглощения жертвы, SCP-3000 начинает выделять Y-909 из передней части тела. Особые водолазные группы выходят из PLF Ermito через кормовую шлюзовую. И камеру и приближаются к SCP-3000. Сбор Y-909 следует производить во время переваривания пищи SCP-3000. На сегодняшний день этим временем считается интервал в 2,5 часа после съедения жертвы. В это время типичное воздействие SCP-3000 проявляется не столь остро. Однако центр управления обязан следить за состоянием когнитивных функций членов этих групп. При завершении сбора Y-909 сотрудники перегружают собранное вещество в укрепленные контейнеры, после чего контейнер приправляются на поверхность. Контроль за безопасностью при транспортировке возложен на руководителя операции на борту ПЛФ «Эрмита». Приложение 3000.3 «Психологическое освидетельствование». Примечание. 2009-го научный сотрудник третьего уровня допуска, Траман Кришнамути, попытался выйти из кормовой шлюзовой камеры Эрмита, не имея при себе водолазного снаряжения. Он был незамедлительно задержан, а цикл работы шлюзовой камеры прерван. Несмотря на то, что показатель когнитивного сопротивления у Кришнамути составляет 26 баллов, а признаков депрессии либо попыток совершать самоубийство до назначения на Эрмита у него не наблюдалось, Штатный клинический психолог доктор Анант Манева провел с ним беседу с целью выяснения возможного воздействия SCP-3000 на его психику. Начало протокола. Манава. Привет, Венкарт, как самочувствие? Кришнамути. Не здоровится». Манава. Мне так и сказали. Хочешь обсудим, что сегодня произошло? Кришнамути молчит. Манава. Если не хочешь, у нас никто не заставляет. Можем что-нибудь другое обсудить? Кришнамути. Я устал, Анант. Манава. Понимаю, это задание на всех нас тяжело Кришнамути, нет-нет, не в стрессе дело. Я таким не в первый раз занимаюсь. Я уже, вообще-то, я не знаю, занимался ли этим раньше. Маннава занимался. Кришнамути. А, я не помню. Вообще ничего. У меня бывают эти ощущения, ни с того ни с сего, словно в моем теле срабатывают рефлексы, о которых оно понятия не имело. Все такое разрозненное. А пытаться не дать всему этому рассыпаться, я просто устал. Манава, как давно у тебя эти ощущения, Кришнамути? А как давно я здесь? Я не помню. Не знаю, когда, честно. Не знаю. Жаль, я не могу сказать большего. Просто сказать-то нечего. Лезу в нужный уголок разума, а там что-то другое. А то его все пусто. Манава, в смысле что-то другое. Кришнамути. Мне снятся чужие сны, Анант. Я вижу лица, которых не узнаю. Места, где не бывал никогда. Или, может, бывал. Не знаю. Как можно понять, что настоящее, а что нет, если своему же разуму невозможно доверять? Маннава. Ну, может, я тебе с этим помогу, Венкат. Обсудим то, что ты, как ты считаешь, забыл. А я попробую, Кришнамути. Не надо меня опекать. Я знаю, Анант. Ты это тоже ощущал. Мозг затуманивается. Ты начинаешь облетать по частям. Воспоминания тускнеют и угасают, пока не исчезают совсем. Или хуже того меняются на другие. Видишь чужое прошлое. Вспоминаешь переживания, в которых не участвовал. Становишься другими людьми. Или вовсе никем. Манава. венка отпрошу тебя. Я только стараюсь помочь. Кришнамути. Ты хоть знаешь, чем я занимался до нашего знакомства? Если так подумать, я не помню нашего знакомства. Я знаю, как тебя зовут. Помню, что ты психолог. Но друзья ли мы? Может, братья? Я даже не знаю, откуда я тебя знаю. Мы вместе работаем, это я знаю. Это у меня еще осталось. Но другие вещи приходят и уходят. Я не знаю, женат ли я, если у меня дети. Доктор Кришнамути был дважды женат. В двух браках у него родилось два сына и три дочери. Манава, понятно. Кришнамути. А это... Даже не самое худшее. Знаю, что это со мной происходит. Знаю, что мой разум распадается. Что-то там есть другое. Что-то поднимается в дыму на пепелище моего сознания. Этот угорь, Маннава, угорь, Кришнамути. Я не... Я не помню своей матери. Голос помню, лицо нет. Я не помню, как от нее пахло или как она... Но я точно помню, что она говорила мне о богах. Есть такой бог... Ананта-Шеша. Змей, царь всех нагов. Говорят, его тело витает в космосе. А на нем возлежит Вишну, шестиглавый бог змеев. Как тебя, Манава? Это... да, я в курсе. Кришнамути. А, конечно, прости, я забыл. Она... Я мало что помню, но помню, как она говорила, что Ананта-Шеша останется. Останется после того, как все кончится. Будет взирать на тьму после конца времен. Говорила, что когда свет вселенной потухнет, останется только Ананта-Шеша. Я всю жизнь проработал на фонд. Сколько могу вспомнить? Так старался заработать себе имя и репутацию. Делал все, чтобы после меня осталось. Ну хоть что-то. Что-то. Хоть что-нибудь. Какой-то знак, что я здесь был, но. Маннава. Да, Кришнамути. Я я думаю, что SCP-3000 это Ананта шеша Полагаю, что это, это отродье, это предательство самого сознания, результат того, что мы предстоим перед Богом. Не просто Богом, но таким Богом, который существует на всем протяжении времени, сразу и всегда, и даже более. Может быть, какая-то часть этого ничто за гранью времени, тоже часть Ананта Шэши. Может быть, она выступает как, как проводник своего рода, Маннава. «Венка, Тумалия, мы же ученые». Кришнамути, «Нет, дай договорю, вопреки тому ничто, что будет после всего существует Ананта Шеша, есть вероятность, что мои воспоминания уцелеют, что и меня могут вспомнить, как те воспоминания, что я видел внутри себя. Я не...» Не могу это обосновать, но когда я взглянул в его глаза и увидел, что он мне показал, я убоялся. Я обычный непримечательный человек, Анант. Этот страх я годами отказывался признать. Боясь моей незначительности. Страх, что я умру и никто не будет знать, кто я такой. Страх, что меня забудут. Страх, что моя жизнь не имеет смысла. Страх, что я кажусь один. Страх смерти. Вздыхает. Во мне поселился ужас, с которым я не в силах примириться, Анан. Не стану говорить, что пасть нога меня не пугает. Но, когда с одной стороны это, а с другой стороны бесконечная тьма, в которую я заглянул, то я свой выбор сделал. Конец протокола. Приложение 3000.4 расшифровка видеозаписи и звукозаписи инцидента. Спустя двое суток содержания доктора Кришнамути в запертой камере на борту ПФЛ Эрмита был получен приказ освободить его. Согласно условиям протокола АДЗАК, через три часа после освобождения доктора Кришнамути из камеры произошел следующий инцидент. Начало протокола. 2 часа 19 минут 33 секунды. Кришнамути подходит ко входу в кормовую шлюзовую камеру ПФЛ Эрмита. К ближайшей камере наблюдения доктор повернулся затылком. Срабатывает датчик. Приближения включается тревога включаются наружные прожектора scp-3000 не виден в центр управления отсылается оповещение включают ходовые двигатели по фейл-эрмита для проведения маневра уклонения сирена тревоги пугает доктора кришнамути судя по действиям он паникует тем не менее доктор продолжает смотреть на вход в шлюзовую камеру на недолгое время он поворачивается лицом к ближайшей камере наблюдения на его лице видны слезы кришнамути подходит ко входу и открывает дверь шлюзовой камеры затем заходит в шлюзовую камеру, дверь которой закрывается за ним. Кришнамути виден с внутренней камеры наблюдения. Он смотрит на дверь шлюзовой камеры, ведущей за борт. И стоит неподвижно. Через две минуты доктор валится на пол. От запуска турбин изображение на видеокамерах сотрясается. На радаре видно, что SCP-3000 приближается к PFL Эрмита. Тем не менее, наружное видеонаблюдение его не засекает. Кришнамути поднимается, подходит к шкафам с водолазным снаряжением и надевает глубоководный водолазный костюм. Затем он подходит к пульту управления шлюзом и дает команду на открытие. Хлынувшая в шлюзовую камеру вода закрывает обзор камеры наблюдения. Срабатывает сирена вторичной тревоги из-за разгерметизации шлюза. Персонал на мостике пытается закрыть шлюз, но Кришнамути удается выплыть наружу. Кришнамути держится в воде позади кормы Пафелл Эрмита в свете прожекторов и не предпринимает попыток куда-либо плыть. SCP-3000 медленно появляется из темноты. Кришнамути остается неподвижным. Пафелл Эрмита дает задний ход, чтобы приблизиться к Кришнамуте. Изображение на в видеокамерах сотрясается от движения. В шлюзовой камере собрались спасательные группы. SCP-3000 приближается к Кришнамути и начинает открывать пасть. Эрмита подает гудок. Но ни SCP-3000, ни сам доктор, похоже, не замечают этого. SCP-3000 придвигается к Кришнамути сверху. Последний, судя по повороту головы, смотрят наверх, в полностью открытую пасть SCP-3000. Эрмита мигает прожекторами. Шлюз открывается. Кришнамути. Анант. Я был неправ. Схлипывает. Спаси меня боже, но это не... 2 часа 29 минут. SCP-3000 делает рывок и быстро поглощает Кришнамути. SCP-3000 исчезает в темноте и больше не наблюдается внешними камерами. Спасательным группам отдан приказ возвращаться. Команда приступает к выполнению протокола от ЗАГ. Конец протокола. Приложение 3000.5. Дневник доктора Маннавы. Приложение. Ниже приведены выдержки из личных дневников доктора Ананда Манавы. Доктор Манава вел несколько дневников по ходу плавания. По его утверждениям это помогает бороться с воздействием scp 3000 на психику и воспоминания. 29 сентября 2009 года. Я пришел хранить Венката, а не петь ему хвалу. С психологической точки зрения пережить такое воздействие на память, какое пережил он. Неприятный опыт для любого человека. Меня по-хорошему не должно удивлять, что он решил скинуть с себя нож измененной памяти. В конце концов, это и вправду тревожно. Пройденный инструктаж никак не меняет того факта, что мне постоянно надо держать на карандаше весь личный состав, включая самого себя, и не давать нам оторваться от реальности. Сейчас мне следует предоставить полный психологический отчет на имя О5 и руководителя зоны, с подробным изложением того, что же пошло не так, почему у сотрудника появился склон к самоубийству и с полным анализом возможных способов предотвращения таких исходов в будущем. Затем дождаться его рассмотрения и получить новый регламент, который не даст таких гадостям случится снова. Он всегда был более религиозен, чем я. Под самый конец жизни он просто повернулся на Ананта Шеша, первобоги змеев из индуизма, и все твердило о вечности. Не стану оспаривать обоснованность его верований и утверждений, но полагаю, это изрядная загадка, и мне следует благодарить судьбу, что эта командировка оказалась не такой опасной, как иные задания, на которых мне доводилось бывать. Я не думаю, что это тугарь мистический, аномальный, быть может, но не такой уж изряда вон выходящий. Забавно, в последние 30 лет я старательно отгораживаюсь от всего, чему мой отец стремился научить меня об индуизме. И теперь ломаю голову, пытаясь вспомнить, что он об этом говорил. Хотелось бы мне сказать, что это из-за угря, но не буду себе врать и признаю, что я сам старался забыть все его поучения. Возможно, не изначально, но под конец совершенно точно. Я сейчас едва могу вспомнить, как он выглядел, но я точно помню, как он сердился, что я не помню имен своих родных или двоюродных дедов. Он так отчаянно старался сохранить свою культуру, зачеркнуто, свое наследие, что я делал все, что угодно, лишь бы не в пику ему. На смертном адре он просил меня исполнить последний обряд согласно обычаям. Он даже оставил мне инструкции. Но я был так зол на него, что разорвал их у него на глазах. Даже не помню, зачем я это сделал. Все, что осталось о нем в моей памяти, ощущение, которое на меня вызывал. Почти 20 лет он положил на то, чтобы его наследие жило и дальше. А теперь у меня только осталось, что гнев, ненависть и сожаление. 30 сентября 2009. Сегодня утром руководители зоны НОКС, собрал всех сотрудников почтить память усопшего. После того, как произнесли несколько коротких и лаконичных речей, он отозвал меня в сторонку и сказал, что замена Венкату прибудет через несколько недель. А поскольку Венкат никак не контактировал с семьей, вероятно его пожитки попросту выкинут. И теперь они технически считаются собственностью фонда. Руководитель заметил, что если я хочу взять вещицу-другую на память, то мне не стоит с этим медлить. Кабинет Венкарта мало чем выделялся. Его продавленная подушка на кресле, кабинетные безделушки, целая куча книг в морском и биология, которым не следует когда-либо перестать. Кроме статуи Ганеша, стоявшей у окна я ничего не взял. Не знаю зачем, но я поставил его на книжную полку. Рядом с семейной фотографией меня, жены и нашей дочери на террасе озера. Мы тогда поехали в Лакхану, в какое-то место, на которое толпами стекаются туристы. Поездка ничем не запомнилась, но эта фотография вышла едва ли не лучше всех остальных. Завтра опять погружение. Расходники на этой неделе ведут себя спокойно, что радует. Не считая рутинной депрессии и потери памяти от воздействия SCP-3000, все было в порядке. Иногда я даже им завидую. Кроме того, что им надо соскребать жижу с какого-то здоровенного угря, им ничего не рассказывают. Они не знают, почему она так важна. Зачем ей обязательно нужно собирать? Какую пользу она нам приносит? Конечно же. В том, что я состою в психологическом департаменте проекта Адзак, есть свой огромный плюс. Я знаю, какие эффекты она может вызвать. Я понимаю, что происходит с моей психикой. Я осознаю что мои воспоминания утекают по кусочку вот даже прямо сейчас мне вспоминается один юноша на велосипеде у ворот школьного двора похоже на 80-е когда я был в сингапуре он смеется но я даже не знаю друг ли он мне сын друг семьи вообще не знаю кто этот юноша итальянец ли или австралиец возможно это воспоминание даже не из тех которым дрожат. я снова смотрел на статую ганеша и фотографию семьи стыдно правда я практически забыл все, чем занимался с ними. Я решил выучить немного индийских стихов и песен. Пошел в библиотеку и нашел веды. Но строчки не откладываются в памяти. Я постоянно думаю о том, что говорил мне Венкат незадолго до смерти, о глубоко укоренившемся страхе посредственности, о том, что он не в силах поднять голову над морем людей, населяющих эту землю. Но многие годы работал на фонд, и пусть он даже не вошел в его легенды и повседневный обиход. Назвать его безвестным тоже нельзя. Он был ведущим морским биологом фонда. По всем вопросам, касающимся всего водного, обращались к нему. Он был на хорошем счету. Меня даже удивляет его ревность. Он не был напыщенным и пафосным. Я ни за что бы не подумал, что он жаждет славы и признания. Возможно, он и вправду боялся, что ему уготовано судьбой остаться в заурядности. Возможно, тишина этого места напоминала ему о чем-то хуже заурядности. Приложение 3000.6. Служебная записка по инструктажу от ЗАГ. У некоторых новоприбывших возникают вопросы относительно нашей работы в этом месте. Поэтому я постараюсь их прояснить в этой записке. Обращайтесь на мое имя, если у вас возникнут другие вопросы. Протокол от ЗАГ это метод сбора и переработки соединения Y909. Это густая слоноватая серая жидкость, которая выделяется из SCP-3000 в процессе обмена веществ. Точный механизм этого явления неизвестен. Но у нас есть некоторые предположения, ни одно из которых не радует поначалу нам показалось, что у него идет кровь. Первая группа, направленная для осмотра SCP-3000, приблизилась, чтобы взять образец крови для анализа. Когда SCP-3000 напал на них и сожрал, из него снова начало выделяться вещество. Мы поняли, что видим нечто иное. Это совершенно точно не кровь. Оно больше похоже на прионную кашицу. Это вещество крайне токсично, а долговременное нахождение поблизости от него вызывает эффекты, очень близкие к воздействию самого SCP-3000. Паранойя, потеря памяти, мысли о самоубийстве и так далее. Очистка с материала В переработке его называют «холодец из угря» Позволяет нам создавать амнезиаки более эффективные, чем те, что были у организации за всю ее историю. Здесь кроется этическая дилемма. SCP-3000 производит Y-909 только после еды, а поедает он только людей. Помните, что я сказал про некоторые предположения? Часть наших биологов предполагает, что SCP-3000 разлагает то, что делает разумных существ разумными, фильтрует это через какую-то часть своей кожи, а остаточные выделения собираем мы. Есть одна хрень — Вообще не от мира сего. Мы провели радиографию этой твари, чтобы понять, что происходит внутри нее. Она набита трупами людей. Притом она вообще не переваривает их. Она делает что-то иное. А в результате мы получаем Y-909. На первых порах применения Y-909 в нашей системе амнезиаков мы попытались синтезировать это вещество. Удалось добиться достаточно близкого результата. Мы назвали его Y-919. Но побочные эффекты приводили в ужас. Амнезиаки срабатывали. Люди под их воздействием забывали происшествия. Других людей и так далее. Но помимо этого они начинали забывать и иное. Психологический распад ускорялся все сильнее, пока личность не распадалась окончательно, а затем наступала смерть. Кое-кто из наших ученых предполагал, что можно выяснить, как ослабить побочные эффекты в той или иной степени. Но стоимость этих исследований была заоблачной и программу закрыли. Не секрет, что наши действия здесь гнусные и отвратительны. Комитет по этике, комитет по классификации, все они хотят изыскать способ сделать это более приемлемым. Но правда в том, что если мы хотим и дальше применять современные амнезиаки, нам не обойтись без Y-909. А когда нам нужен Y-909, нам нужно скармливать сотрудников класса D SCP-3000. Иначе мы откатимся в своего рода средние века, когда амнизировать людей приходилось эпиатами и хлороформом. Хорошая новость в том, что мы разрабатываем новые ТПА, которые возьмут на себя функцию сбора сырья, сменив на этом пасту водолазные группы. Это сведет на нет вероятность случайных жертв, которые происходили в прошлом. И как первый шаг, это хорошо. Что же до остального? Время покажет. Нокс. Приложение 3000.7. Личный дневник доктора Маннавы. Примечание. Ниже приведен полный текст, написанный почерком доктора Маннавы на листе, выдернутом из дневника. Лист был найден на его тумбочке. Дата не указана. В ходе этой командировки я потратил немало времени, чтобы понять основное воздействие опасности и восприятия восприятие восьмого класса на личность. Я провел множество собеседований, составил целый ворох психологических отчетов, но так и не смог должным образом выяснить, что же в этом существе такого, что может вывести человека в здравом умея твердой памяти через шлюз, прямо в пасть угрюм. В начале недели я готовил заметки для другого отчета и случайно сбил ту фотографию, где изображены мы с женой и дочерью, с тумбочки. Стекло разбилось об удара пол, фотокарточка выпала из рамы. Отряхивая ее, я заметил, что на обратной стороне что-то написано. А именно, Анант, Шанти и Падма. Июнь 2002 -го. Но почерк был не мой. Это был почерк Винканта. Это меня озадачило. Зачем бы Винканту писать на обороте моей фотографии? В то время я не придал этому значения. Убрал осколки и занялся своими делами. Но вопрос не давал мне покоя. Такая мелочь. Можно без труда подобрать множество объяснений. Но неопределенность по-прежнему оставалась. И только вчера ночью меня посетило жуткое озарение. После которого я не мог заснуть. Я открыл личные дела сотрудников узнал истину, с которой не смог примириться. Шанти была первой женой Винканта, а Падма его дочь. Это недвусмысленно сказано в записях. Та жизнь, которую я помню, те переживания, которые я, как уверен, испытывал с ними, это жизнь и переживания Винканта. Не мои. Я ни разу не был женат. У меня нет детей. И даже сейчас я представляю себе жену, слышу ее смех, чую запах ее волос. Но теперь я знаю, что вижу ее глазами Винканта, а не своими. Ужас этого осознания уступил место чудному опасению. Я понял, что же именно делает угорь. Есть в нем что-то дремлющая. Какая-то часть, которая ненавидит сознание как явление. Она разлагает человеческое сознание, разбрасывает те части, которые мы называем душой. Пока не останется только то, чем мы на самом деле являемся. Электрические сигналы, которые в какой-то момент прекратят свой бег. Если даже я сам не помню себя, как я могу ожидать, что меня вспомнят другие? Я забыл свою собственную жизнь, и это откровение меня странным образом не тревожит. Я угасну, уйду во тьму, как тысячи людей до меня и тысячи после. Никому не будет дело, что я буду за Моя участь меня не печалит, но всем нам и вам и мне уготовано полное уничтожение. Я не важен, вы не важны. Громадные капли неважности, тягучие века в море времени. Мы можем сопротивляться этому, но наш враг неизбежность. Я не считаю, что это Ананта Шеша. Я не думаю, что будь это он, что-то изменилось бы. Теперь, когда я чувствую свой распад, мне ясно одно. Угорь не какое-то мифическое существо и не божественный змей. Это может быть лишь примитивное создание, ускользнувшее от нашего внимания и не держащее зла. Это также может быть и древнее божество, под шкурой которого кроется отвращение. Угорь не несет весть о моей погибели или о погибели человечества. Угорь не конец всего, он лишь показывает нам, как выглядит конец всего. И во что бы мы ни верили, на какие бы идеалы или божественные привидения ни молились, я знаю, что правда для всех одна. Наша участь быть забытыми.